Висмиля и Сегодня мы будем проходить новую букву. Это называется буква Айн. Буква Айн. Очень тяжелая буква. Очень тяжелая буква. Она горловая. Айн. Буква Айн. Буква Айн. В арабском языке есть такие сложные буквы, как вот Бот, Ло, Айн. Они вот, конечно, сложноватые. Но ничего. Учимся, учимся, учимся. Произносить эту букву, писать эту букву, читать эту букву. Буква Айн. И первое слово, первое слово, это будет виноград. Виноград. Ринаб, Ринаб, Ринаб. Да иллахейляллах. Виноград. какой вкусный, сочный. Ринаб. Как она пишется? Смотрите, буква Айн. Сверху вниз. Представляем наш карандаш и ведем раз и два. Вот нижняя часть, нижняя часть она под строчкой верхняя часть над строчкой пишется понятно да еще раз давайте еще раз буквайн а и у. пишем раз два винаб виноград запомните это слово о а это что за араба араба араба это тележка араба в русском языке есть слово такое Арба. Арба это как раз отсюда и произошла она, от арабского слова. Даже слово Арбат в Москве есть улица Арбат. Потому что там много было Арабат. Вот этих Араба, Тележек. Вот эта улица и называлась. Улица Тележек. Арбат. Арбат известная улица в Москве. А арабское слово Араба. Или множественное число арабат. Понятно, да? Арабат. Тележки. Или телеги. Итак, араба. Айн фатха. А. А. Айн фатха. А. Роббил алямин. Алямин. Вот как раз там буква А. А. Роб... Робб. алямин. Алямин. Понятно, да? Ассаляму. Алейкум. Там буква Айн стоит. Алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум Так. Айн фатха А. Айн фатха А. И слово АРАБА. А. Фатха А. РА. БА. АРАБА. Телега. Или тележка. Так, дальше. Опять у нас виноград. Если вы не забыли, то это слово. Выходит из самого нижнего места горла. Сложно, но надо учиться. Хватит уже сочковать. Давайте учимся правильно произносить буквы. Потом, потом будем правильно читать Куран. Хадисы. Как сегодня мы проходили хадис. Ан-Умара. Слово Умар. Умар бн-ль-Хаттаб. Умар. Мы привыкли говорить Умар. А по-арабски там буква Айн стоит. Ан-Умара. Или Ан-Айша. Айша. Мы привыкли Айша, Айша. А там ведь Айн стоит. Айн. понимаете? Или умар, умар. Поэтому эту букву нужно, нужно, нужно, нужно знать. Очень хорошо. Саллаху, алейхи. Васаллама, алейхи. Саллаху, алейхи. Не алейхи, а алейхи. Понятно, да? Значит, ринаб, ринаб. Напишем. Ри на б. Б. Айнаб, виноград. Виноград. Айн доммару. Айн доммару. Доммару. Ру, Например. Ульба. Ульба. Ульба. Это коробка. Картонная коробка Ульба. Ульба. Ну и... Айн с сукуном у нас остается. Айн, айн с сукуном. Айн с сукуном. Так, давайте еще раз повторим. Айн, фатха, ара, араба. А, Айн с домой. ульба, ульба. КОРОБКА Айн. С Айн. РЫ РЫ Ри НАБ НАБ Кто не помнит, что такое РЫ Подсказка внизу. Айн С КЯСРАЙ РЫ РАЙН С ФАТХАЙ А АН РАЙН с сукуном. Айн. Ай. С домой. Буква Айн соединяется влево и вправо, поэтому проблем не будет. Только будет интересное написание у этой буквы Ай, и вы сейчас увидите, что хвостик вытягивается влево, но верхняя часть, верхняя часть вообще по-другому. Буква Айн, вы увидите сейчас, как она, интересно, пишется. Итак, соединение влево-вправо, влево-вправо. Влево и вправо. Смотрим, как же соединяется буква Айн. И вот она как пишется. Смотрите, как красиво пишется буква Айн. Айн. Так, Айн, самостоятельная буква. Айн, в серединке, смотрите, какой-то узелок. Еще раз, айн самостоятельное, айн в серединке, айн в конце и айн в начале слова. Да, иляха, илляллах. Сегодня вы узнали новую букву. Айн. Обязательно, обязательно, обязательно тренируйтесь, тренируйтесь и произносите громко, ясно. Нужно правильно читать арабские буквы. Баракаллау фикум. وَجَزَّكُمُ اللَّهُ خَيْرًا خَيْرًا الْجَزَاءِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاعْتُوِبُ إلَيْكَ